Такой у нас сегодня завтрак, и такая сегодня погода за окном. Крайний день, завтра уже все. Самолет в 8 утра. А такая погода еще будет держаться где-то пару дней, и потом наступит солнышко. И в такую погоду тоже нужно погулять и насладиться. В ребята, поскольку завтра летать, я не знаю, нужен или не нужен, вот этот вот PCR-тест. PCR -тест. Но, тем не менее, мы вчера забежали в контору, которая делает эти тесты, и они сказали, что мы к вам прямо домой. Придем, не проблема, и сделаем... Этот тест, во сколько вам удобно? Ну, в 10 часов после завтрака, давайте. Давайте, мы придем. Вот они сейчас уже стоят внизу, чувак снизу с, снизу с ресепшена подошел, говорит, они стоят, когда их запускать? Я говорю, через 10 минут, через 10 минут он их запустит. Я вам сейчас запишу потихонечку, как это происходит. Прям дома, стоит 250 местных, 250, то есть, в принципе, 2500 рублей всего лишь. Это сколько? 40 долларов, наверное, да? Может, меньше, не знаю. Да, меньше даже 40, 35 долларов, а в Америке за 125 делал. Смотрите, моя чайка, которую я кормлю, она уже ждет, вот она улетела, сейчас испугалась. Вот у нее тут семки, не семки, семки она, кстати, погрызла, прям как человек. Давайте сейчас я шурму дам, у меня шурма есть, хотя ее надо бы порезать, наверное. Сейчас порежу и дам ей. Чайка, пойдем. Вот она, с мясом. Я у нее укусил, правда, один раз. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. А это не наши! Слушай, это не наши. На... Это не наши, это пугливые. Наша уже совсем не боялась. Кушайте, кушайте. Смотрите, все скушали и стучаться. Не обращай когда на них внимания, они начинают стучаться клевым. Сейчас она видит, что я на нее смотрю, поэтому не будет стучаться. Вообще все быстро, ребята, вообще не больно. В рот вставила какую-то штучку и в нос, и не так глубоко, да, как в прошлый раз вообще капец. Сказала 3-4 часа, принес, принесут результат на почту и вроде бы на WhatsApp отправят. Ладно, что так раз такое дело, сейчас я тебя покормлю, раз так все хорошо прошло. В общем, сейчас пришли в какой-то торговый центр, на травачке доехали. Буквально 5 остановок от отеля, от центра. Хисторик называется. Это первое, что попалось мне в гугле. Нужны спортивные штаны, чтобы завтра лететь на самолете в Америку. Вот такой торговый центр. Кстати, ребят, там внизу проверяет хес Скажу вам по секрету, что абсолютно не важно, чей ХЕС-код вы предоставите. Там просто есть QR-код, по которому они тебя сканируют и запускают. Прям вот все идет потоком. Быстро просканировали, пустили, просканировали, пустили. Поэтому даже если у вас есть хескод своей сестры или бабушки, ничего страшного, вас все равно запустят. Такой небольшой относительно торговый центр, как отель какой-то. Короче, три минутки массажа. Без понтового, конечно, такого на этом, чисто на стуле. Стоит 2 лиры. 2 лиры — это 20 рублей, ребят. Вот за 20 рублей. Не тайский, конечно, массаж. Я, правда, не пробовал тайский массаж, но я надеюсь, что у меня это все еще впереди. Сейчас Таиланд, ребят, как вы знаете, лететь можно, но необходимо соблюсти вот этот карантинные меры, карантинный режим. Две недели просто тупо в отеле просидеть. Что-то мне не хочется так бездарно тратить свое время, две недели тупо сидеть в отеле. Пока нет тайского массажа, будет китайский, наверное, китайский Вся эта оборудование китайская, правда? В общем, третий этаж чистая еда. Сейчас поднимаемся на четвертый. Здесь какие-то игровые аппараты, автоматы. Боулинг даже есть. Сейчас посмотрим, работает ли это сегодня. Вообще никого. По всей видимости, нет. помните то заведение, где я прошлый раз был? Я вот здесь сидел, нам песенки пели. Вот здесь. Песенки пели. Я заказывал ребятишек, они стояли, играли. Вот сегодня познакомились с Девраном. Привет, Девран. Привет. Так что все, кто в Стамбуле, приходим, приходим. Называется еще Румели. Румели кафе. Румели кафе. Вы просто ведете в Гугле, когда приедете в Стамбул, и найдете. Здесь много. Один А, номер Старый Болтан. А это который Вот это они тебя в любом случае узнают. Так что вот на этой дороге. Узнаем Деврана и требуем скидку. Правильно, Девран? От меня всем будет скидка, все четко. Мне тоже сделать скидки, ребята. Да, четко, ярко, мощно. Как там у нас Придумай, придумал, какую-то там... Мама не узнает. По полным программе красным диване. Только не скажи маме. Да. Все сюда, заведение найдете и Деврана тоже найдете. Все будет хорошо. Мы приехали сюда получать удовольствие. Офигеть, сколько у них мяса. Посмотрите, ребят. Кошки. Просто толпы. Мясо. Смотрите, какое количество лежит. Тут корм. Тут корм, смотрите корм. Для кошечек. Кошаны. Чайки. Короче, никто не голодный. Вон там кусочек мяса облизывает. Там кусочек мяса. Некие собаки здесь не кидываются на мясо. Потому что это в избытке в огромном количестве. Каждый день у него получают. В общем, все витамины, белки, углеводы. Все, что хочешь. А я иду к себе в отель, погодка не но это не должно нас с вами. Отпугивать. Это не должно нам с вами портить хорошее настроение. Мы должны быть счастливыми в любом месте, в любой стране, а тем более тогда, когда мы путешествуем. Мы сюда приезжаем радоваться, мы сюда приезжаем делиться своим хорошим настроением, получать здесь заряд энергии и эмоций. Поэтому ни в коем случае, ребят, не расстраиваемся, не отчаиваемся. Я кое-что придумал. Мне нравится путешествовать, я буду продолжать путешествовать. И сейчас я в Инстаграме хочу, ребята, секретик вам раскрыть. Сейчас просто сидел, думал так... Понимаю, что много людей не могут путешествовать а, ввиду своего материального положения. Но я хочу организовать, пусть небольшому количеству людей, плюс, плюс одному человеку, двум семье, может быть, такое путешествие. Хочу, чтобы вы были счастливы, так же, как и счастлив я. Поэтому в инстаграме я разыграю путевочку, наверное, Стамбул, и в последующем буду разыгрывать путевки в те странные города, которые я буду ездить, буду летать, буду путешествовать, вам показывать, ну и какими-то местами, местами интересными тоже буду делить с вами. Поэтому сейчас я буду размышлять над тем, каким образом мне разыграть это путешествие. Пусть коротенькое, пусть небольшое, но с чего ребята, будем начинать. О, отель Аркадия. Помните? Вон там, на последнем этаже я отдыхал. А сейчас у меня отель буквально за углом следующий. Вот, запоминаем красивые места и путешествием, ребят, путешествием. Это точно принесет пользу. И мы еще с большим Усердцем и азартом будем зарабатывать. Это точно присет результат. Что, ребятки, вот и закончился мой месячный отпуск в Турции. Сейчас я нахожусь в аэропорту Ист-Истамбул, куда я, собственно, и прилетал. Отсюда я вылетаю во Франкфурт, в Германию, а оттуда в Сан-Франциско, то есть еще даже ближе, чем в прошлый раз. В прошлый раз я вылетал, как вы помните, из Лос-Анджелеса. Поэтому несколько быстрее доберусь до своей работы. Работа у меня начнется из города Сакраменто. И, собственно, сегодня уже вечером я буду с учетом перелета, с учетом времени и часовых поясов. Тем не менее, сегодня вечером, сегодня у нас утро определенного дня, 8 утра и сегодня в 4 вечера. Я уже буду в Сан-Франциско. Такие дела, две пересадочки. Буквально через два часа буду в Франкфурте, в аэропорту вам что-то засниму, что-то взял перекусить, а потом в Сан-Франциско 11 часов перелета. Короче, барышня меня не пропускает, тем временем ворота уже закрываются. Ворота закрываются, а барышня не пропускает. Сказали, что еще минуту и все. Не хотели меня выпускать, я самый последний, смотрите, захожу в самолет, уже, уже все зашли. Ребят, я нахожусь в самолете, народу совсем мало, видите, здесь я разложу свои сумки, здесь у меня мой обед, людей очень мало, но это только во Франкфурте, хотя самолет, по-моему, такой же, тоже в Turkish Island, тоже большой, огромный, удобная сиденька, у меня сзади никого, сейчас разложу сиденье и буду, знаю, буду обедать, буквально здесь три часа и мы уже во Франкфурте, так что, скоро что-то будет интересное для меня новое. овощей, и сырок, и яишенко. Красота! я во Франкфурте находился. сейчас сразу выходя из самолета нас встречала полиция у каждого проверял документы паспорта ну и видимо возможность въезда в те страны, в которые мы летим у меня проверили, все нормально с документами, очень быстро проверили сказали, все, счастливы пути сейчас я пойду, хожу в туалет а еще вам хотел сказать, ребята, еще никогда такой жесткой посадки не было, ничего не предвещало беды и вдруг мы как, сядем, бабах, резко, я, я не знаю, передала вам камера, как раз в этот момент снимал. Все просто удивились, офигели, я думаю, что у меня шея сломается Прямо так очень сильная посадка была, жесткая Так, ищу свой рейс, проверяю и в принципе все В общем, ребятки, пересаживаюсь на какой-то трамвайчик Я так понимаю, что он меня довезет до моего терминала Z Или не довезет, не знаю, но в любом случае у меня время есть Часа, наверное, три, поэтому я смогу погулять, походить И найти нужный мне терминал я помню, когда я первый раз в Америку попал, и вообще, тогда начал путешествовать. А путешествование началось именно с Америки. Я так сильно переживал, думаю, блин, как туда, где с ним разговаривают. А сейчас не то, что это волнение не вызывает, так это удовольствие приносит. Незнакомые места и куда-то идти. Я уже решил, ребят, что в следующий раз, когда я куда-то полечу, ну, во-первых, я буду брать, наверное, с пересадкой самолет, чтобы больше стран посетить. А во-вторых, ну и легче как бы переносить полет, да? во-вторых, я думаю, что я сделаю, знаете, каким образом поступлю? В этой стране выйду, погуляю, у меня день-два-три, с кем-то увижусь и полечу в следующую страну. Наверное, так. Потому что такое огромное количество километров я преодолеваю, миль, мог бы еще где-то побыть, а я сразу например, лечу в финальную, в финальную точку. Правильно? ходим из трамвайчика и вот все ребята прям на ну, все для детского сада для малышей раз написано буковка и идешь по этой буковке так что ребят путешествовать это совсем не страшно это очень интересно идем тролли ребята очень тщательно досматривали но блин прямо чувствуется что я но ну, поменял страну очень вежливый очень просто невероятно вежливый начали проверять меня что-то запикало они говорят снимите пожалуйста ботинки после того как я прошел. снял ботинки можно одну ногу, можно все прощупать потом ботинки смотрит, откроет говорит, ой, это же говорит какая-то там фирма я не знаю даже, что это за фирма USPA какая-то это же, говорит, это фирма типа, nice shoes, nice, классный классный ботинки. я говорю, я не знаю что это за фирма, я просто купил в магазине, все, хорошего дня хорошего дня, все супер вежливые круто вот ролик совисят, смотрите идем на мой выход искать его вот здесь, смотрите, специальная такая Винстон Смокинг Лаунч. Винстон построил такое вот место, где можно сидеть, курить сигареты, пить кофе. А я еще какой-нибудь ресторанчик, кафешку, где можно было бы провести ближайшие 2 часа, потому что вылет у меня только через 2 часа. Еще один контроль прошел, еще раз документы проверили, уже, наверное, в последний раз перед Америкой. И отправили на гейт. 22 вот он. Посадки, ребят, ребята, остается буквально 25 минут, и все, пересаживаюсь. И 11 часов я лечу без остановки, выхожу в Сан-Франциско, даже ближе, чем я вылетал в прошлый раз. Сейчас я увидел, что у меня место называется 32B, B это посередине, как вы понимаете. Меня это не очень устраивает. Я подумал, а почему бы мне не подойти, не попросить поменять это место, вдруг у них есть. И так случилось, что она говорит, без проблем эти могу поменять на C. То есть би это посередине, си это в проходе. Соответственно, би C они видимо свободны, потому что она мне его поменяла, да? А мое место она никому не достанется, поэтому удача, ребята. Пусть не у окошечка, но зато буду сидеть у двери и смогу у, у прохода и вытянуть ножки, могу в среднее место, В мое прошлое. Такие дела. Жду посадки. Понятная история. Чем меня все время проверяют? <laughs> Когда вылетал, проверяли тщательнее. Сейчас проверяют. Причем не то, чтобы я выгляжу как наркоман. Дело не в этом, а в том, что система автоматически меня почему-то выбирает. Видимо, человека, который не часто путешествует, нужно проверять чаще. Не знаю. Короче, опять в полицейский участок отвели. В полицейскую комнату на наркотики. Все вещи, все вещи, все обувь, все. Таким специальным индикатором промазали. Потом вставили в машинку, проверили. Ничего близкого с наркотиками я не имею и все Иду на посадку Уже последняя на сегодня Так, это пока не мой, но в скором времени будет мой А я на 3 второй иду United States, лечу, ребят, компания не, не Turkish Airlines Welcome to San Francisco На улице жара <laughs> А я в куртке В Сан-Франциско, ребят, теплее, оказывается Чем даже в Стамбуле Жара, светло в общем, ребята, такая тема. Я прилетел, я Сан-Франциско. Сейчас буду снимать какой-то отель. Останусь сегодня, наверное, здесь, переночу, а завтра уже буду добираться до Сакраменто и начинать свою рабочую деятельность. Поэтому, наверное, на этом, ребята, заканчиваются мои серии из моего такого месячного путешествия. Сейчас начнутся серии с моей трудовой деятельностью. Я в Сан-Франциско поеду заселяться в какой-нибудь отель и снимать для вас контент дальше.